Привет! За все то время, что наш штаб работает, к нам очень много раз приходили люди с душераздирающими историями, в которые просто не хотелось верить. Сегодня мы вам расскажем одну из них. Знакомьтесь, милую женщину средних лет, которую вы видите на экране, зовут Шахнас. Она активный волонтер нашей компании с самого ее начала, активист группы помощи задержанным и просто добрый, отзывчивый человек. Сейчас мы расскажем вам то, что рассказала нам она. У нашей героини есть две родные сестры одна из которых живет в древнем русском городе Тверь. Там и начинается наше повествование. На дворе 2015 год. У сестры Фериды, женщина, крепко пьющая и мало времени уделяющая чему-либо еще, кроме бутылки, есть двое детей. Старшая – дочь, 2000 года рождения, и младший сын, 2001 года. Тяжелая обстановка в неполной семье привела к трагедии. 15-летняя девушка покончила с собой. История этих ужасных событий полна белых пятен, и почему это случилось, до сих пор не ясно. Участковый был предупрежден, молодая девушка разговаривала и с ним, и со своей матерью, а после этих разговоров прыгнула вниз с моста. Было возбуждено уголовное дело о бездействии должностного лица, о результатах которого нам узнать не удалось. А Каких-либо обвинений матери предъявлено не было. Впрочем, оно и неудивительно, иначе бы скрылось все, что, в свою очередь, непозволительно для местной полиции. Прошло чуть больше двух лет, и вот уже младший Дмитрий, оставшийся единственным ребенком, сбежал из Твери в Петербург к своей тете, нашей главной героине. Предварительно он уведомил прокуратуру и органы опеки и попечительства города Твери, что опасается за собственную жизнь в связи с крайне тяжелой психологической обстановкой в семье. Он пытался переехать в Петербург дважды, и обе попытки успехом не увенчались. С 26 января он открыто проживал у тети, находясь на постоянной телефонной связи с сотрудниками полиции Твери. Уже всего через две недели, 7 февраля, находясь в Петербурге, он был жестко задержан сотрудниками внутренних дел города Твери. После этого он был помещен в социальный приют «Транзит», где его не смогли не посетить ни родственники, ни адвокаты. Да. «Вот в этом приюте находится мальчик». Которую закрыли без его согласия. Директор, да, госдиректор, очень прошу, умоляю, чтобы показали мальчика даже в окно. Это... Руководство этого заведения мотивировало отказ письменным заявлением матери Димы, которая, не исключено, что и под давлением сотрудников полиции, запретила любое общение ребенка с родственниками и адвокатами, указав, что является единственным законным представителем несовершеннолетнего. При том, что сама она туда не приехала. Вот что сама Шахнаса рассказала нам при беседе. Да, и я была не против, потому что Дима знает, как я их люблю. Да, я всегда их любила, я никогда не забывала, что у меня есть племянники. И Дима также ко мне относился. Вот, ну вот, и когда очередной раз Дима приехал и попросил у меня, чтобы он мог остаться у меня пожить, и я как бы не отказала ему и говорю, ну ладненько, если ты так этого хочешь, я не против, мне это не тяжело. Ну вот. И после этого уже у нас начались вот эти проблемы с правоохранительными органами и с доказательством того, что Дима не может проживать в Санкт-Петербурге только лишь из-за того, что он прописан в городе Твери. После того, как Диму забрали, вот какие действия вы дальше да. Я обратилась к органу опеки и попечительства Екатеринговского муниципального образования, чтобы нам дали возможность видеться с Димой, и чтобы ему была оказана помощь, юридическая помощь, чтобы ребенок мог подать заявление, и не знаю, наверное, из кого, и как бы в суд, чтобы ему разрешили остаться со мной, с родной тетей, чтобы он мог проживать на территории Санкт-Петербурга. Но... Ему было запрещено. Запрещены звонки, запрещены общение с адвокатами. Мы приехали, приехали адвокаты, никого не пустили. Нас с Димой, нам не дали возможность видеться с Димой. А транзит, где Дима вот находился, и они сказали, что только в городе Твери Дима имеет право получить юридическую помощь. Вот. И мы обратились уже в комитет по социальной политике, почему несовершеннолетнему ребенку в транзите не оказывают юридическую помощь. Зачем вот, вот эти такие вот точности в городе Твери или Петербурге не взяли это письмом отправить туда, в судебные станции, но сказали вот. Пока мы разбирались 16 февраля, мы пока решали этот вопрос вот на Антоненко-Шельс, комитет по социальной политике города Твери, ой, Санкт-Петербурга. В это время параллельно из транзита Диму увозят город Тверь. Мы узнаем. Они сказали, ой, никаких проблем. Да, Дима может остаться здесь, да, он может учиться здесь. Он имеет право по возрасту определить, сам, самому решить, где он хотел бы жить. Мы только вышли на улицу, нам позвонили, попросили вернуться. Оказывается, они, когда позвонили с транзитом, чтобы переговорить, и чтобы дали Диме возможность с нами встретиться и общаться, выяснилось, что Дима уже в Твери. Он уже в Твери. Вот эти несколько часов, пока мы разбирались и хотели помочь Диме, его увезли тайно, скрытно, без документов, без вещей. И вот на, у нас на видео есть разговор Димы. С сотрудниками ну, вот этого организации комитета по социальной политике, где они спрашивают, Дима, есть ли у вас пожелание к Санкт-Петербурге? Дима говорит, да, я хотел бы остаться жить у тети, и я хотел бы, чтобы мама лишили родительских прав. Я не хочу заниматься сплетнями. Я очень просила все эти организации, какие есть по защите прав детей, уполномочены по правам детей, чтобы они сами лично спрашивали у Димы, и было все решено так, как хочет ребенок. Не так, как я сказала тетя, или не так, как сказала мама, а именно желание ребенка учли. Но, к сожалению, оказывается, в нашем государстве 16-летние ребята не имеют права ни на что. Не на свободу. Если мама запретила ребенку иметь телефон, значит, он не имеет права иметь телефон. Отнять, я имею в виду телефон, да? У него уже был телефон. Мама написала заявление отнять, отобрать. У него отбирать телефон. Мама написала не дать возможность с кем-либо говорить, не дают возможность. Не выпускать на прогулки, то же самое. Оказывается, у детей нет прав. Права есть только у мамы. Вот и всего лишь. И вот задается вопрос. Уполномочены по правам детей. Слово-то как звучит? По правам детей. Они не знают или они не хотят знать, что у детей тоже есть, значит, права, раз они сами существуют? Ну, я не знаю. Или не существуют, или не хотят знать. Диму, после того, как увезли Диму 16 февраля, мы больше Диму не видели, не слышали. Мы приехали в город Тверь, с адвокатами, поговорить с органами опеки и попечительства города Твери. Можно, можем ли мы право, имеем ли мы право видеться с Димой и оказать ему юридическую помощь уже на непосредственном городе Твери? Нам же говорили, что он там может это все получить. Оказывается, нет. Диму так тайно скрыли, так глубоко скрыли, что мы даже не знали, где его можно было найти. Мы обоехали несколько транзитов, приютов, везде звонили, спрашивали так как нам отказывали в опеке говорить, где, куда его увезли. Они не учитывали его желание, где в заявлении было указано, я хочу общаться с тетей, я хочу жить у тети. Это не учитывается. Ну вот, у нас были долгие поиски. Нам пришлось вернуться в город Санкт-Петербург. И здесь уже в Комитете социальной политики экстренно собрали совещание, подключили все организации, чтобы нашли Диму. Но ну, у нас как это все делается? Вы написали письмо, есть регламент, есть время, месяц. В течение месяца вы узнаете. Но мы решили подействовать, уже искать сами. Нашли мы Диму. Мы Диму нашли не в городе Твери, где он был прописан, куда его отправили, а в городе Кашине. Ну, это такой маленький-маленький городишка. Он больше на деревню похож, чем город так называемый. Мы нашли Диму там. И не по прописке живет он там оказался, это почти 160 километров от города э, Твери. Диму мы узнали, что по документам Дима оформлен э, Рихарда Зорги, дом 3, там есть приют. По документам его привезли в этот приют, а проживает он в городе Кашине, в приюте. Мы Пришли в школу, спросили, есть ли у вас такой мальчик там. Детей во дворе спросили, знают ли они. Они сказали, нет, ну вроде как бы к нам собирается какой-то мальчик прийти из приюта. Вот. Когда мы пришли в приют, с нами отказались разговаривать. Даже когда нас увидели, уже поднялась какая-то вот беготня, убегала женщина, водитель меня столкнул в яму. И вот, вот как, не скрываясь, убегали, давали понять, что они что-то скрывают. Но мы поняли, что значит Дима здесь, мы по адресу. Вот когда обратились к директору, она тоже отказалась. Нам пришлось вызвать полицию из-за того, что меня столкнули в яму. Меня чуть там, через меня чуть машина не проехала. Вызвали полицию, а полиции нам отказались помочь, ну они приехали, приехали к транзиту, но найти, узнать судьбу мальчика, они отказались. Единственное сказали, что они мальчика видели, что он живой, здоровый. Удивительно. Но мы стали уже сами бегать вокруг дома, звать Диму. Мы же знаем, что Дима хочет общаться только с нами. Я знаю, настолько ему сейчас плохо и все знают, все специалисты знают, Дима каждый день что просит, чтобы дали возможность с нами общаться. Зачем у ребенка это отнимают? Я этого не понимаю. Не понимаю жестокости всех сотрудников, которые работают, специалистов, психологов, которые работают в таких приютах и отказывают ребенку самого, вот, вот не знаю, но э, желанного, да, позвонить тете, там, родственникам, которым он хотел бы позвонить. В приюте у Димы отняли телефон. В данный момент у, теле... у Димы нет разрешения, права, нет на телефонные звонки, иметь телефон, сидеть в интернете, ходить в школу, гулять во дворе. Всего этого у Димы нет, свободы у Димы нет, к окну Диме нельзя подходить, а мало ли у тети стоит на улице его увидят. Я... Я не знаю, как это называется, Тюрьмой это не назвать, потому что тюрьме дают прогулки, тюрьме дают возможность позвонить, а приюте это не дают. У этого нет... Нам директор приюта сказала, что у Димы ограничены до минимума, до минимума количество людей, с которым он может общаться. Я задаю вопрос, а мама, она судья? Она написала конституцию в этой стране? Одним розчерком вот мама вот написала, Диму мы лишаем свободы, э, телефона, возможности говорить, и все органы бегают, это соблюдают. Когда мы приехали в комитет по социальной политике, первое время нас не особо желанно принимали, нас не слушали, не брали телефоны, когда мы с проходной. Мы, значит, сказали, что я официально объявляю голодовку, я не ухожу с этого здания в а мои друзья меня поддерживают. На этот день к нам пришли несколько раз, ну не пришли, а может приехали, не видела, не смотрела, полицейские, участковые. Последний раз, где-то к 10 часам вечера, аж человек, наверное, 10 пришли полицейских, чтобы нас якобы арестовать и увезти в отдел. Мы сказали, что мы не боимся, мы согласны, чтобы нас арестовали» что это будет резонансом, потому что мы те люди, которые ищут мальчика, которые не захотели найти такие организации, как, вот, как уполномоченные по правам детей. Вот. И вот мы, когда объявили голодовку, ну, мои друзья ушли, конечно, к часов 12 ушли, а мы остались с супругом до 3 до 4 до полчетвертого утра. Ну, к нам приехали, э, сказали, что вот, э, Алексей Сергеевич, по-моему, да, с этого, mm. со штаба э, Владимира Владимировича Путина, якобы он работает в штабе у Путина, о еди, а, Единой России, и что наслышано, даже уже в Смольном наслышано, э, ну, ЗАГС что люди уже подняли шум, чтобы найти какого-то мальчика. Ну вот, вот и получается. Оказывается, чтобы добиться правды, нам надо вот собраться вместе, объявлять какие-то голодовки. А просто, а просто найти правду мы не сумели. Нам, чтобы обратили на нас внимание, нам пришлось вот сказать про свою акцию, что мы объявляем голодовку. Вот. ну На следующий день мне сказали, вот, ну, ночью вот, того дня, что когда мы объявили голодовку, что на следующий день постараются решить наш вопрос. Ну это тоже следующий день, еще следующий день, и следующий день опять до понедельника. Вот так мы еще три дня, нам пришлось ждать, пока искали Диму. Но все-таки опять усилия наши, моих друзей, мы сумели найти, где Дима в данное время находится. Да. И вот у меня, как бы сказать, хочется спросить, задать вопрос, кто бы мне ответил, кто может, уполномоченно по правам детей города Твери или Санкт-Петербурга, посмотреть в несчастные глаза этому мальчику, который подошел к окну, когда он у нас, нас увидел, первая реакция его была, какого-то вот... Вот так вдох и вот так вот, и знаете, и слезы. Он даже не сумел слова сказать. Вот. Потому что окно было закрыто, а мы были на улице. Так как мы кричали, Дима, мы тебя любим, мы вот поможем, потерь, потерпи немножко. Знаете, он, наверное, потерялся в эту минуту. И я в его глазах увидела вот, вопрос «За что?». За что его так закрыли? Он разве совершил какое-то преступление? Он разве совершил что-то такое ужасное? Он ведь просто написал заявление прокуратуры города Твери, хочу жить с тетей. Скажите, пожалуйста, какие вообще самые выпиющие отписки вы получали от госструктуры? Самое, самое страшное, что я услышала, это когда малых... Виктория, отчество, к сожалению, вот я может вспомню. Так, ну если не вспомню, даже этот, э, она знает про себя, наверное, да, Малых, Виктория Алексе, Алексеевна. Она, когда я ей рассказывала судьбу мальчика, историю, чего он хочет, она мне сказала так. Я ей предлагала заявление, написанное Димой. Она сказала, я у вас никаких Бумажек, как она сказала, брать не буду, потому что первую очередь, первую очередь я должна доверять своим коллегам из города Твери. Это было что-то страшное, что я услышала. Я ей говорю, а если они совершили какое-то преступление, и вы хотите быть соучастником этого преступления, вы же доверяете со слов, но ну, вы, может, сначала послушайте мальчика. Она мне сказала как? да. Я ходила к мальчику, я с ним говорила: Мальчик очень хочет с вами встретиться. Я, ну, когда я задала вопрос его пожелания, он хочет с вами встретиться. А я говорю: а это разве можно ну, нельзя устроить? Она сказала: У вас, у меня есть две недели времени, я вам за две недели отвечу: можете вы ответить, ну, встретиться с мальчиком или нет? Это разве как? Такой специалист, как Малых Виктория Алексеевна, может работать в организации, где говорит, у мальчика есть пожелание, он очень хочет с вами встретиться, но я подумаю в течение двух недель и вам скажу. Две недели он там, и как бы прошло недели, как его уже и отправили. Но он, ответ, наверное, я получу, я еще не получила. Вот. Мне, наверное, ответ придет, что мне разрешено видеться с Димой, но, к сожалению, его уже увезли. Второй вопрос. Прокуратура Адмиралтейского района. Вот Тоже выписала фамилию. Дуркин Александр Александрович. Он, когда я пришла к нему, меня не принимали, не принимали, но я пробилась к нему в кабинет, сидит, читает газету. Я спросила его, а вы проверку-то проводили в транзите, там писали жалобу, что есть мальчик, который очень хочет получить разрешение на телефонные звонки, чтобы ему вернули его личный телефон. На что он мне ответил. Была проведена прокурорская проверка, и нарушение не обнаружено. Я спрашиваю опять, а вы у кого спросили про нарушение? А у директора? А я говорю, а жалобу там написали? Я... Мой племянник, вы, может, сначала у нас спросили бы, может, э -э с наших слов бы определили бы нарушение? мальчика спросили бы, но, к сожалению, мальчика же там нет, а кого я должен спрашивать? Разумеется, директора. А директор разве скажет, что она нарушила права детей? Но это разве ну, есть на это вопрос? Вопросов нет. Третье у меня. Третье. Я получила письмо Министерства социальной защиты населения Терской области. Прочту последок три строчки. По заявлению вашей матери, это ответ э, э, Дмитрию, королева Фереды Давудовны в целях сохранения родственных связей или восстановления детско-родительских отношений <с answer> вашей семье будет проведена работа в соответствии с действующими законодательствами. Простите. Хочется после таких слов плакать. Для того, чтобы помирить маму с сыном, оказывается, надо было Диму лишить его прав. Может такое жесткое обращение к нему... жесткое обращение к Диме, отняв его его вот каких-то прав, вообще существовать как человеку, да, человек, он же тоже человек, пусть 16-летний, отняв у него все его права, может он согласиться помириться с мамой. Удивительно, это говорит заместитель министра социальной защиты населения Тверской области Ермакова. Госпожа Ермакова, разве таким жестким способом заставляет детей любить своих мам? Разве жестко вот так надо у ребенка все отнять в его жизни, чтобы он, ну, знаете, чтобы у него был выбор, или он остается в изоляции, или он мирится с мамой? У ребенка есть два вот выбора, ну, или он идет к маме, если он хочет погулять на улице или поговорить по телефону. Или он остается в изоляции. Удивительный способ. Кто этот закон написал? Вот хотелось бы вот сказать низкий поклон. Как вы научились ломать детей, психу детей? Кому я еще обратилась? Органам опеки попечительств. О, нет, уполномоченным по правам детей Санкт-Петербурга и города Твери. По правам детей... А вы, мальчика, кто-нибудь из вас, Агабитова, вот, Лариса Анатольевна Маслыгина, город Тверь, вы не хотели бы приехать к мальчику поговорить? Лариса Анатольевна сказала, что она позвонила, у мальчика спросила, есть ли у него пожелание. А, нет, не пожелание, как он себя чувствует. И он сказал, что он себя чувствует хорошо. А, а что он должен был сказать? А разве он не испугался? А я, разве ему не страшно сейчас кому-либо что-то сказать не так, оказавшись в той ситуации, в которой он был? И еще. Оказывается, в нашей стране это уполномочен по правам детей. Дети не имеют права знать свои конституционные права. Доказательством этого является, когда мы передавали книгу э, э, Дмитрию в приют, мы на странице книжки, обложки, наклеили конституционные права Димы, чтобы он знал и не испугался. Они вырвали листы. Огромное всем спасибо. Дима не будет знать о своих правах. И огромное спасибо по уполномоченным по правам детей, что они решили вот так его закрыть, напугать, устрашить. Вы победили. Мальчик вас боится. Вы можете больше у него не спрашивать, что он хочет. Он больше ничего не хочет. Вы посмотрите то видео, как он отошел от окна. Потому что он потерял надежду. Потому что он больше не верит людям. А мне, я хочу сказать, стыдно, что живя я же бедборец, как бы я считала себя, я боролась, чтобы детей в этом государстве были права, а мне в первую очередь стыдно перед своим племянником, вроде я считала, что я что-то знаю, и я не сумела, не сумела дать ему свободы, просто свободы, как мальчику, чтобы он мог на улице бегать, в футбол играть, играть, чтобы он мог друзьям позвонил, девушке позвонить. А что вы сейчас намерены делать вот. и скажите, может быть, небольшое обращение к зрителям? Чтобы да. Сказать. Я, конечно, разумеется, подала в суд в городе Твери и в городе Санкт-Петербурге. Надеюсь, в суде мы найдем свою какую-то правду. Но обратиться к каким-либо организациям, ну, я имею в виду государственным учреждением, прокуратуру, органы опеки и попечительств по правам детей, у меня больше желания нет. Потому что нас, я считаю, что э, с нами, э, к нам отнеслись очень жестоко. Э, вот эти все отказы, которые мы получили, это было очень жестко. Я хочу обратиться к людям неравнодушным. Помочь этому мальчику, не мне. Я уже взрослый человек, я уже как-то, этот, помогите этому мальчику. Помогите ему не потеряться и ему дать понять, что в мире есть много добрых людей, которые хотели бы ему помочь. Которые хотели бы с ним по телефону поговорить, позвонить ему, что у него есть на это право. Чтобы люди спросили, звонили в этот приют в Кашине, улица Пушкинская, дом 2, корпус 1. Можно ли Диму услышать? Вот. Я очень хочу, вот, чтобы Дима не плакал, глядя в окно а улыбался, глядя в окно, что к нему пришли друзья. Вот у меня вот... И у меня надежда, правда, вот моя надежда вот на людей вот с открытой, такой жизненной позицией. Борцы за правду, за справедливость. Помогите Диме. Просто не надо даже меня слушать. Может, я уже человек как бы взрослый, много может, говорю что-то не так. Но обидта за жизнь тоже получила побоев достаточно. Просто спросите всей Димы, что хочет Дима, какие есть у него пожелания, какие у него есть желания. Вот даже озвучивая этот ролик, мне было немного не по себе. Вот так, защищая статистику перед начальством, честь мундира и собственные интересы, представители власти раз за разом отказывают 16-летнему подростку в праве жить собственной жизнью. Но они отнимают его не только у Димы, они отбирают его у всех нас. Уже через неделю нас ждет событие, которое никак, кроме как театральное представление заранее известным концом, назвать нельзя. У нас отняли выбор, но не совесть. Помогите показать всем, что это так. Записывайтесь, на наблюдатели, и не забудьте распространить этот ролик. До встречи!